Всем салют, дорогие друзья! Сегодня прекрасное воскресное утро, а это означает, что у нас новый конкурс. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Сегодня у нас будет совместный конкурс. Конкурс будет совместный с каналом «Трэк Код». Всем привет! Меня зовут Андрей. Рад приветствовать вас на канале «Трэк Код». Здесь вы увидите обзоры популярных смартфонов, крутых гаджетов, полезных устройств для автомобилей, интересных гаджетов для дома и просто полезных вещей. Новые видео выходят два раза в неделю. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще много интересного переходите, подписывайтесь на канал, ссылочка будет в описании. Очень замечательный канал, сам подписан, много чего есть интересного, советую вам посмотреть. А теперь давайте посмотрим, что же у нас будет за приз. Приз у нас сегодня будет один, и победитель будет один, и приз будет вот эти вот наушники. Наушники суперские, наушники выпущены в трех вариантах цвета, и победитель сможет выбрать три варианта, то есть один из трех вариантов, один из трех вариантов цвета, выигравший человек выберет и мы ему отправим что же надо для участия в конкурсе во первых во первых заполнить google форму во вторых во вторых надо подписаться надо подписаться на канал трек код в третьих надо быть подписанным на мой канал и в четвертых и в четвертых надо будет сделать репостик вконтакте делаем репост вконтакте подписываемся на мой канал Подписываемся на канал Трек и все, и вы участвуете в конкурсе. Конкурс будет проходить, как всегда, ровно неделю. И в следующее воскресенье следующее воскресенье мы узнаем имя победителя. Имя победителя в этом замечательном конкурсе. И получит победитель вот эти замечательные наушники. Ну что ж, а мне осталось с вами только попрощаться. Еще хочу сказать... Пишите все 11 числа на распродажу. Не забываем про распродажу на Алиэкспресс. Будет много скидок и купонов. Так что, кому что нравится, покупайте. Ну а на сегодня все, С вами был Владимир. Всем удачной недели. Всем желаю победить.